Юлия Романовна, пациентке, которая приехала в нашу клинику, дважды прокалывали шприцем ее щитовидную железу, стараясь попасть в узел, достать оттуда частички ткани, с тем, чтобы рассмотреть их под микроскопом, провести цитологическое исследование для того, чтобы определить, есть ли рак в узлах или нет. То есть, ей пришлось дважды проводить УЗИ щитовидной железы. Это вот за последний год-полтора и каждый раз врач обнаруживал несколько узлов, настораживал ее. Юлия Романовна сама переживала по этому поводу. И в конечном итоге специалисты настояли, чтобы она сделала пункцию. Вот она сделала две пункционных исследования. Где-то около года назад и вот в ноябре, несколько месяцев назад, в ноябре 2021 года. Сейчас у нас начало февраля. И представьте себе, что вам колят туда иглой в ваш родной орган без специальной анестезии. Это чувствительно, но любой человек согласен потерпеть. И представьте себе, что кроме физических каких-то вот неприятных ощущений, кроме каких-то там беспокойств, траты каких-то средств на все это, вы в это время не работаете, куда-то идете, вы еще параллельно психически напряжены. А вдруг у вас обнаружат рак? И вот Юлия Романовна приехала в нашу клинику из другого города за несколько сотен километров она живет от нас, и все равно приехала с тем, чтобы оценить, а нужно ли ей делать, представьте себе, операцию, потому что все дошло до того, что у нее после вот этой пункционной биопсии обнаружили, как написали в маленьком листочке, знаете, как у Гоголя в мертвых душах, там вот эти осьмушки рвали на формате А5, Бумаги в нашей стране, конечно, не хватает. Там написали коротко признаки фолликулярной неоплазии. Давайте прочту, чтобы быть абсолютно точным. Признаки фолликулярной неоплазии, не позволяющие исключить папиллярную карциному. Вот такие слова Юлия Романовна увидела. Конечно, это ее потрясло. Очень потрясло. Да. И она обратилась тогда для пересмотра этих предметных стекол, на которых находится материал, обратилась в, к, специалистам, к специалистам, в другое медицинское учреждение, и они не нашли ничего. И если по предыдущему данным, по предыдущим, и поставили так называемый класс Батеста 5, который очень высоко в возможности вероятности присутствия рака, то там обнаружили Батеста 3, что, наоборот указывает на то, что наоборот высоковероятно доброкачественность. Но зачем я это все вам рассказываю? В результате того, что при, мы сделали здесь УЗИ, я посмотрел одну долю внимательно, правую, левую, затем правую, и вы, наверное, можете, Юлия Романовна, оценить, что мы в нашей клинике делаем долго это УЗИ, внимательно. Долго, да. Вот. И вдруг я э, обнаружу, что никаких узлов нет вообще. Представьте этот контраст, что э, на протяжении последних двух э, или там трех месяцев, двух особенно, э, э, пациентки вам лично делают пункции, Настоятельно вы приходите к хирургу, вам убедительно, авторитетно, неопровержимо в белом халате, там, в костюме или в зеленом, как хирурги любят там э, одеваться. В каком он был? В зеленом? Уже не помню. Вот. вот, сейчас мы можем смеяться и говорить, что да, расслабиться, и говорить, что э, узлов нету. И все это было вот эти переживания лишними, что это было.. Ятрогенная, ятрас по-гречески, это врач, когда вы отдыхаете в Греции, видите там везде маленькие вывесочки частной практики, там написано ятрас, ятрас. Это врач, И это ятрогенная, врачебная ошибка, которая стоила для Юлии Романовны, стоила больших психических переживаний, необходимости ехать за несколько этих сотен километров, оплаты каких-то денег там по переживанию. Терпение, что тебе дважды эту пунктируют железу. И все лишь это ради того, что специалисты одни ультразвуковой диагностики не смогли различить узлы, отличить узлы от неузлов. Это раз, самое главное. А получается, вам делали три специалиста УЗИ. Два, независимо и потом третий когда вы пришли делать пункцию вы легли и он тоже смотрел ультразвуком выбирал куда туда иглу провести в железу то есть он э, тоже делал узи и он все равно говорит вот это узел сам себе и сделал туда прокол достал оттуда материал да. и э, получил э, какой-то там материал он не описал в этом э, цитологическом исследовании какой материал он получил на этом формате опять он просто написал а это заключение. А должен был правильно оформить документ, то есть, я к чему говорю, что первая ошибка была за, пошла от ультразвуковых специалистов, узистов, сонологов, врачей УЗД ультразвуковой диагностики, как хотите их называйте, но эти специалисты не смогли отличить диффузный очаговый процесс от узлового процесса. А все Почему? потому что они не знают, абсолютно не знают и не знакомы с особенностями строения, макростроения ультразвукового щитовидной железы. И они описывали очаговые изменения, очаговые диффузные изменения, как узловые. Я смотрю данные протокола УЗИ, который привезла Юлия Романовна к нам, и там, оказывается, написано, Значит, выявлены очаговые узловые образования, каждый вот этот участок описан, как это должен быть описан узел, ну, пусть там не совсем полноценно, но тем не менее, и складывается впечатление, что да, там узловой процесс, и когда в начале нашей встречи мы это все осмотрели, да, складывается впечатление, что узлы, и я думаю, ну, Посмотрим, делаю УЗИ и обнаруживаю, что в левой доле нет узлов, но есть очаговые в небольшом количестве э, участки, крупные и средние сегменты. Смотрю в правой доле, в перешейке и обнаруживаю, что в э, правой части перешейка крупный сегмент, темный, как врачи говорят, гипоэхогенный, гипомалоотражающий гипоэхогенный. В, точно так же в верхнем полюсе и в нижнем полюсе в центре правой доли я обнаруживаю э, крупные и средней величины темные сегменты они э, чем-то напоминают потому что это именно из сегментов развиваются в общем-то узлы напоминают эти узловые образования но имеют совершенно другие признаки в них находятся э, клетки иммунной системы лимфоциты их много и поэтому при пересмотре предметных стекол специалисты написали выявлены элементы хронического воспаления лимфоидные элементы преимущественно с морфологией малого лимфоцита нитрофильные лейкоциты и среди них поскольку вот именно иммунная система помогает регенерации она очищает от истощенной ткани которая трудилась и много производила гормоны и Лимфоциты иммунной системы очищают истощенные погибшие клеточки железы, убирают и стремятся помочь регенерации. И в среде этих участков, которые приняли за узлы вот этих темных гипоэхогенных, светлые крупноточечные элементы изойхогены, средняя серенькая ткань, которая и должна быть вообще в щитовидной железе, это участки регенерации. И по этому признаку, и по тому, как расположены эти сегменты, и по кровотоку, который вообще не характерен для узловых процессов, мы выявили здесь как раз у Юлии Романовны, что это вообще не узлы никакие. Вы как приняли, восприняли вот это вот ощущение, когда я провожу уже завершая УЗИ, говорю, чтобы вы немножко расслабились, потому что я вижу, что вы лежали в таком напряжении, а вдруг что там доктор скажет? Как вы восприняли вот эту вот информацию? Ну, я сначала, как бы, не то, чтобы, э, я, конечно, доверяю доктору, любому, изначально доктору. Нет, ну, просто мы ехали сюда с надеждой, и, конечно, я воспринимаю это, ну, как надежду, потому что я еще достаточно молодая девушка, и удалять орган, не знаю, может быть, как говорят некоторые врачи, да все это просто, ничего страшного, но я понимаю, что каждый орган в нашем организме не просто так. Вот расскажите, пожалуйста, извините, я вас перебиваю, вот то, что сейчас чем вам пришлось столкнуться со стороны хирургов. Вот это вот обстоятельство вот небольшое, чтобы вы поняли, что вы должны мыслить самостоятельно и перепроверять, как говорится, не отходя от кассы, как вот в фильме бриллиантовая рука, да? да? Вот. Ну, конечно, я столкнулась, во-первых, с таким, знаете, ну, пофигизмом. Ну, среди этих врачей, конечно, допустим, там и УЗИст, ну, были достаточно такие люди, которые участвовали, были. ну, то есть не все, но по большей части это... Я столкнулась с тем, что люди пытаются... Люди, профессии, которые должны помогать, ну, они просто перекладывают ответственность, то есть. И я пыталась долго вчитаться в этот диагноз и понять. ну, естественно, ты сразу начинаешь смотреть в интернете. Вот. Но я понимаю, что информацию в интернете, может быть, даже нужно делить как минимум надвое, потому что я не врач. Врачу виднее, конечно. Ты пыта... ну как, ты вроде доверяешь. Очень, врачу. очень много копирайтеров пишут в интернете, да. переписывают, перевирают. Ты э, пытаешься доверять врачу, но когда ты понимаешь, ну, ты читаешь да, там симптомы, э, когда, когда рак, э, ну, то есть какие там симптомы должны быть. Что он сказал хирург? Он, вот как он себя повел, хирург? Он был очень спокоен. Мне приходилось вытаскивать из него информацию, ну то есть э, задавать вопросы. То есть как бы ты, э, как женщина... То есть, извините, пожалуйста, хирург, не усомнился в том, что у вас узлы, он э, не пошел, сам не сделал УЗИ, нет. заметьте, пожалуйста, э, он не посмотрел на пересмотр стекол, то, что вы ему перенесли, второе заключение из другого солидного учреждения да, тоже, где э, из онкоцентра, где написали, что рака нет, очень вероятно, что его нет, он хирург, человек, который мыслит хирургически, он почему-то, сами ответьте на этот вопрос, почему он такой недобросовестный, принял решение, что нужно оперировать и сказал вам... Он сказал, что принимаете решение вы, но 57, ну то есть понятно, что только разрезов и убрав ну, этот узел или узлы, вообще говорит, он нужно... То есть он настойчиво стремился вас убедить в том что операция нужна пытался как-то на вас повлиять какими-то вы мне рассказывали разными своими уже готовыми историями о том что вот как было и вот давайте делать эту операцию при том при всем что узлов нет а рак может быть только в узлах вне узлов никакого рака быть не может то есть сам принцип понимаете не определили узисты не отличили узлы от неузлов. Затем, то есть три специалиста смотрела, далее, не обратили внимание, что как-то специалисты из центра которые пересматривали предметные стекла под микроскопом, написали о том, что это нет никаких признаков, похожих на рак, а наоборот, это доброкачественный процесс, хирурга это не интересовало, он настоятельно говорит, давайте. И он удаляет, представьте себе, чтобы было, да, вот в перспективе, удаляет железу, э, э, направляют этот орган на следующее исследование, называется гистологическое, гиста – это ткань, там рассматривают повнимательнее -по возможности, есть по -э, точнее, и говорят, а вы знаете, да, действительно рака нет, мы вас поздравляем, а органа нету. А видно, уже и у вас ждет уже перспектива совсем нерадостная, то есть у вас отсутствует свой источник родных гормонов, но это отдельная тема, как там тоже нерадостные пациенты постоянно на разных наших вот этих фильмах в YouTube на нашем канале, под ними пишут, вот у меня удалили железу, доктор, расскажите. Я расскажу отдельно об этом, но это не тема этого фильма. То есть, давайте еще раз подведем итог. Вот этого Юлия Юлии Романовны все завершилось хорошо, а кто-нибудь из вас, доверившись, Идет и делает операцию, лишается своего органа зря. А я вам хочу сказать, что вот эти все бат-тесты это всего лишь формальный статистический подход. И вами манипулируют. И, пожалуйста, опирайтесь на знания с тем, чтобы не допустить вреда своему организму. Ведь вы помните, еще со времен Гиппократа, врач должен не навредить пациенту. Вот ключ. 10 раз... Отмель, mm -hmm. что там 7 раз, 10 раз, один раз отрежь, и вы должны как минимум несколько раз, и кстати, вот Юлия Роман абсолютно права, вот э, я вам хочу порекомендовать книгу, э, рассматривайте как хотите, реклама, не реклама, она э, у нас продается по себестоимости, это 100 практических советов при болезнях железы, здесь первая часть книги посвящена тому, как вам при узлах надо проводить диагностику, как общаться с хирургом конкретные советы уже годами продуманные с тем, чтобы не допустить неприятного исхода. Это так, мягко говоря, неприятного. Обратите внимание на это издание. А другая там, конечная половина книги, посвящена реальным советам, как помочь себе улучшить деятельность щитовидной железы и так далее. Так вот, что я хочу сказать. Для специалистов УЗИ, которые первые допустили вот такую оплошность, опять же, мягко говоря, мы уже давно, с 2019 -го года, я э, в этой нашей клинике щитовидной железы выпустил монографию э, «Ультразвуковая диагностика диффузных процессов щитовидной железы», где рассказал, как отличаются э, очаговые диффузные процессы от узловых, как не допустить э, э, ошибочного определения узлов э, там, где их нет, и, соответственно, не допустить ситуации, которая случилась с Юлией Романовной, когда э, приняли очаговые диффузные изменения, локальные в железе, где почти похоже происходит, потому что принципиально одинаково устроена ткань железы, и э, не принять э, неузловой процесс, за узловой, где бывает, конечно, рак, опять же редко, и не допустить э, фатального, э, в каком-то смысле исхода, удаления органа. Эту книгу вместе с другим изданием клинической УЗИ щитовидной железы мы бесплатно для специалистов выложили на сайте научной школы УЗИ щитовидной железы от нашей клиники. Сайт называется ultrasonic ру Специалисты там могут найти знания, поучиться. Это все еще с 2019 года. Там же изложены задачи-тесты, где они могут проверить себя, ответить, ну, как на ИЭГ, на если ты неправильно ответил, иди в книжечку опять, читай там, и там показаны примеры, сейчас там около 18, но будет больше, примеров ультразвуковых видео, где я вожу стрелочкой и показываю, где там на снимках, на видео, УЗИ щитовидной железы для специалистов, где там какие изменения присутствуют, то есть я специально сделал для коллег, ультразвуковых специалистов, в частности, возможность самообучения, а чему учат вуза, вузах, самообучаться, и когда вы будете мне писать под этим видео или другими, а что мы можем, пациенты, мы ничего не знаем, вот, я все вам предоставляю, видите, для вас, пинайте ногами, извините за такое выражение, своих местных специалистов, пусть они берут, изучают, осваивают, а вы сами, как говорится, держите ухо востро, будьте внимательны. Не надо с первого раза абсолютно все доверять. Дело в том, что среди всех раков щитовидной железы чаще встречается папиллярный. Почти среди всех раков в 80% случаев. Это спокойный вариант рака, который долго сидит на одном месте, никуда не распространяется. И вы, у вас есть возможность, не спеша, за несколько месяцев как минимум, перепроверить многократно свою ситуацию. Ну, в крайнем случае, ну, приезжайте в на, к нашу клинику в Москву. Мы всегда найдем тоже возможность, вас примем э, по записи. Но, конечно, рационально, чтобы это вместные ваши специалисты не допускали таких вот ошибок. Э, что еще? Э, конечно же, будьте внимательны не только со специалистами УЗИ, будьте внимательны особенно с хирургами. Среди них абсолютно, я знаю, есть э, честные, добросовестные специалисты. Но в силу своего человеческого естества, желание работать, а резать, хирург он режет, кто-то из них становится, как я говорю, недобросовестным и тянет пациентов на свой операционный стол. Это не то, что недопустимо, это преступно. И вы должны помнить лично для себя, конечно, мы в целом эту ситуацию не пере Борем никак, у нас не те возможности, мы не относимся к структурам Минздрава. Но лично для себя, будьте внимательны, знайте об этом, знаешь, вооружен знаниями, значит, ты можешь заранее себе это все представить. И да, вот такие пациенты, как Юлия Романовна, извините, руководствуетесь каким-то страхом, опасением. А почему нет? Все очень правильно. Ты переходишь через дорогу, о, ты знаешь, что тут машинки такие мощные летают. Э, пусть даже не в положенном месте тебе далеко куда-то идти. م, вот. э, и какая-то второстепенная дорога, посмотри 10 раз налево-направо, прежде чем перейти. Вот. Э, будьте внимательны, даже если вы идете на зеленый сигнал светофора, э, пешеходного имеется в виду не автомобильного, по зебре, так называемой, по тому участку, где разрешено переходить, все равно смотрите много раз, потому что летят разгильдяя на своих автомобилях на красный цвет, на уже желтый, переходящий в красный, несмотря на пешеходов. Это я постоянно вижу, по крайней мере, в городе Москве. А на река эти москвичи все переезжают в другие города, и это тоже есть их омят. Такие же, вот там сидят хирурги, которому этот красный свет и законы не важны. Он действует по своему желанию, живет. И он готов резать, он готов еще что-то делать. Вы поймите, что врачи-то такие же люди. Много у вас я времени отнял, но, наверное, за тем, чтобы вас сориентировать в том, что уже который раз в нашей практике мы встречаем, не единственный раз далеко, мы уже встречаем такие случаи, просто снимали и снимаем об, о них редко, что принимают за узлы то, что не являются узлами, удаляют их, и э, вот тогда начинаются, как вы говорите, проблемы. Не нужно мыслить с точки зрения хорошо-плохо, мыслить с точки зрения э, реальных, конкретных признаков. Юлия Романовна, я благодарю вас, что вы согласились э, вот, поучаствовать, э, пояснить, э, подтвердить вот эту реальность. И я желаю вам восстановления здоровья, потому что вот этот неузловой процесс, он восстановим. За счет регенерации мы у вас вывели эти признаки. Я вам объяснил, как это реально сделать. И э, я дарю вам вот эту книжечку, пожалуйста с ее помощью вы себе все абсолютно восстановите а вашему специалисту узи вы рассказывали понимаете как я считаю что а, они пассивные как и многие из вас пассивные мы передаем через вас вот эту тяжесть вот по 400 по 500 450 грамм две книжки чтобы вы отвезли и вручили а Одному из тех специалистов, который последний смотрел, там такая она мне чем приглянулась, специалистка, которая написала протокол УЗИ она подробно все так изложила, внимательно, и вот таким внимательным, которые хотят что-то учиться знать, она не в курсе, что существует что-то другое в мире, лучшее. Так часто мы живем и недопонимаем, что вы привезли, подарили вот эти две книги этому специалисту, чтобы мы повысили, то есть мы за вот деньги, которые вы нам платите, мы делаем и мелкие такие дела полезные, и большие, крупные дела, передаем вот эти книги тоже. Mm -hmm, вот. Спасибо всем за внимание, всем желаем здоровья, всего вам доброго, мы обычно вот так вот рукой Спасибо машем туда. Все, всего добренького всем. Здоровья, всем.